Представляем Вашему вниманию журнал учета и хранения средств защиты На предприятиях и их подразделениях, где используются средства защиты, необходимо вести журнал учета и хранения средств защиты В журнале фиксируются сведения о средствах индивидуальной защиты состоянии, их местоположении и количестве Являясь официальным документом, журнал учета и хранения средств защиты, должен быть Прошнурован. Каждая его страница нумеруется по порядку, а на последней странице указывается общее количество листов, заверяется журнал подписью лица, ответственного за его ведение, и печатью предприятия. Заполнять журнал очень просто. Над каждым столбиком указано, какие именно данные необходимо вносить.